Женя, повернусь в Россию, когда ты вернешься? Я вас не радую. Ребят, hey. oh, okay. okay. hey, hey, пока иду из-за своего отеля. Выезжаю, сегодня заселюсь в новой. Сегодня друзья прилетают. Вот такую красоту я наблюдаю. Смотрите. Кайф, правда? Ребят, смотрите, какое безобразие, то есть ты должен ждать еще очередь на чекаут То есть, чтобы выехать, ты опять должен ждать одного человека Вот там один регистрирует, вторая просто подошла поговорить, сейчас она уйдет Опять ты должен ждать, просто стоять в очереди, чтобы выехать Представляете, им отдать ключ и уехать Я не знаю, может им действительно подойти, до да отдать ключ, да поехать Что я жду? Непонятно я решил, что я пойду пока поем, чай попью. Что я буду стоять, ждать очередь? Это просто глупость какая-то, пустая трата времени. Стоять, ждать очередь на выход. Мне просто сейчас о другом отеле заселение через 2 часа, поэтому я сильно не тороплюсь. Пойдем там покушаю, потому что завтрак я свой пропустил. Потому что вчера гуляли до, до 5 утра, ребят. Так что вам ну, отели, если нужны, точнее не отели, отели я вам показываю, а клубы ночные. Вы можете у меня спросить, я вам подскажу, ребята. Я тут все уже изучил и с ребятами познакомился, нужными и правильными. Пожалуйста, зарядку делают. Каждый день что-то, что-то разное. То они там танцуют, то зарядку делают, то еще что-то. Молодцы, молодцы. Тут хвалю, тут хвалю. А вот то, что еда вкусно Я вчера ел на ужин, знаете что? Какую-то я, я. прям два. Там их типа много. Там, например, колбаса жареная, колбаса вареная, колбаса порезная, вдоль поперек, Разные блюда, да, но я что-то там картошку, типа, и мясо, взял кусок маленький. И в итоге не наелся, ушел. Потому что невкусно, противно. Поэтому сюда не приезжайте, ребят. Ну вот посмотрим, что здесь сейчас. Есть. Это типа такие перекусы здесь. Обычно гамбургер. Но если гамбургеры я не буду кушать. Если что-то достойное, вот зеленку, например, можно. Это начисы типа, ну, мексиканские. Ок, вроде бы с мясом, да? а, во, мясо отдельное есть, все, супер в общем, ребята, выселяюсь из отеля вот, смотрите, здесь на стрёме стоят таксисты свои пожалуйста, если тебе надо, резко, раз-раз-раз они на меня смотрят, охранники думают, что пешком, что ли, пойдет с сумкой да пойду пешком, что здесь идти? пойду пешком, тем более, ну, надо на свежем воздухе побыть, а то в клубе был вот, надо немножко подышать, правильно, ребята? да вы, собственно, все видели, наверное, да? ну, вообще, ребята, я все в инстаграм выкладываю и постики туда, и сторисы туда и Знаете, ребят, я думаю, даже пост отдельный в Инстаграм написать все время, я думаю, а чем же написать? Ну, что же вам такое написать, чтобы вас зацепил, чтобы лайков много собрать, ребята? Может быть, вы мне будете подкидывать иногда какие-то идейки, чтобы вам было интересно. Вот смотрите, такое вчера наблюдение я вел. В общем, я пока стоял там в клубе, я пришел один, но у меня друзья сегодня только прилетают. Сейчас вот через пару часов. Я стоял, и вдруг парни говорят, два белых, я там, я там один белый был, еще, еще два вот этих белых было. И то один такой мутноватый. Ну, и в общем, он говорит, типа, чувак, ты откуда? за вау, я русский, вау, типа вы так редко, редко разго... редко кто-то из России разговаривает на английском блин, как круто с тобой пообщаться ну, типа я, я был в России, там никто не разговаривает, я такой думаю ну, еще одна вам, ребята, вам мотивация, мне это понятно, это тоже мотивация, ну я как бы здесь живу, поэтому хочешь не хочешь английский будет, а вот вам надо учить, ребята, потому что это позволит нам с вами нам с вами. Какие-то контакты налаживать. Вот эти ребята. Один меня в Барселону пригласил без проблем. А, еще куда-то они меня там звали. Ну, короче, куда бы они меня не звали. Мне туда не надо. Там хорошо, но мне туда не надо. Мы с вами поедем все толпой, правильно? Если мы поедем. Ну, вообще, да? Вообще, как бы. Если у вас есть английский, вы столько, блин, классных каких-то контактов можете заиметь. Просто пообщавшись где-то в баре на улице со случайным прохожим, зазнакомиться. Эти ребята. Блин, ты блогер. Вау. Суперстар, говорят. Можно давай подпишемся, по в Инстаграм, будем общаться. Ну вот вам личная, ребят, мотивация просто, вы поняли, да, идею? Это вам позволит познакомиться с людьми, какими-то приятными людьми, нужными людьми, важными знакомствами, Важно знакомство приобрести. Ну а я пока иду, ребята, вон туда. Вот у них большая парковочка, видимо, для персонала. Пойдем на выход, там закажу такси, пока еще не заказывал. Ребята, шел я, шел, и вдруг резко все так затянуло, прямо резко, вот прямо резко, ребята, понимаете? Знаете слово «резко»? И как полил дождь проливной, вау! Так, так, так, куда бы встать? Вот здесь вроде бы более-менее под деревом стою. Офигеть! Куда мне, в кусты бежать, что ли? Ну классно же, ну... Но... Так, дайте вас протру. Что, не классно что ли? Что, не смеетесь? Нет? не поняли, да? не смешно что ли? Меня. оп, дождь теплый, ничего страшного со мной не случится, не растаю деваться некуда, буду идти, все равно мокну стою, ну окей, мокнут, так мокнут. водитель через минуту подъедет, я почти доехал, пошел точнее а еще знаете что? Блин, как классно. Короче, у меня чемодан тормозит. Знаете почему? Потому что туда салфетка какая-то попала в колесико. И она не вытаскивается, надо чем-то ножом, что ли. У меня нет ножа. Иду, и у меня как будто на ручнике чемодан. То есть я его в волоку, колесико не крутится. Блин, ну круто все равно. Но все равно супер. Вот у меня сейчас камера на мощь, новую куплю. Классно? Классно. И потом воспоминания какие буду смотреть с вами вместе. А я вот в Доминикане в мокрой маечке ходил. По ливню шел к таксисту. Сейчас он мне как собаку прогонит, скажет, чувак, ты весь мог иди отсюда. Ничего, другого найдем. Oh, yeah. Thank you. Thank you. Oh, yeah. Прямо, скажем, удивляется с первых шагов. Все такое каменное масштабное огромное пожалуйста тут как в аэропорту такая штуковина есть посмотрим как много людей на заселение приехало я видел там тоже русские были но этот отель существенно дороже тот ребят отель первый стоил 100 долларов в день этот 300 долларов в день но плюс здесь еще хороший номер с видом куда-то на заселение никого нет Hello. В общем, ребят, прошел чекин. Немножко народу сейчас прибавилось. Видимо, самолет приехал. А, ну, собственно, что, видимо, у меня есть друзья и приехали. Сейчас они доберутся сюда из России. Самолет большой прилетел. В общем, он мне объяснял по карте, там целая карта огромная есть. Я в Инстаграм выложил вот видосик, посмотрите, где что находится, огромная территория. Ну, в общем, сейчас, друзей, дождусь, будем изучать как раз. Пока они приедут, будет уже 3 часа, можно будет заселяться через 20 минут буквально. В общем, на первый взгляд, все очень достойно. Предлагают, не предлагают, а настоятельно рекомендую так назад. надеть маски. Вот, пожалуйста, маски возьмите, наденьте шампанское, людям носят, угощают. Очень доброжелательные, ведут себя корректно, как в песне у Оксимирона. Где-то сказали, можно покушать, но я вроде не голоден, но вам хотя бы меню показать, рацион. Ну, в любом случае, вечером это случится, и я вам все это дело покажу. Вот здесь такое лобби имеется. Спускаемся сверху вниз. Здесь просто можно книжки почитать, заказать какие-то себе напитки, посидеть, покайфовать, почилить, подождать своего заселения. Заселение строго в 3. Ну и в принципе, здесь, наверное, я с ними согласен. Наверное, это правильно. Потому что если ты заселишь кого-то в 2, кого-то в час 40, а другого в 2.35, то каждый будет точно, совершенно точно, ну, этот порядок нарушать. И в 3 никто не будет заселяться. Будет приходить и говорить: а почему ему раньше? А мне позже. Вот, пожалуйста, ресторан имеется. Не знаю, открыт. Он сейчас, наверное, открыт. Пойдемте сходим, посмотрим. Слушайте, прям действительно целый ресторан. Ну, конечно, уровень не сравнится. Но что здесь делают стол, не очень понятно. Это, видимо, такая, как это по-новому, по-модному называется. В общем, лофт, лофт, что ли, это называется, да? И что здесь можно заказывать? Наверное, только бар, да. Так, Наверное, только, только бар, только напитки. Но я сейчас попробую спросить, что-то покушать. Вот тут расписание написано на их языке. Не очень понятно, что написано. Вот смотрите, напитки. Есть Red Label, Bacardi и другие всякие разные популярные напитки. То есть таких напитков я в том заведении не видел, где стоил отель 100 долларов. Этот, напомню, вам 300, И здесь уже, конечно, совсем совершенно другой уровень. Мы посмотрим, что есть снаружи, чем будут кормить. И пока, конечно, нареканий я не могу никаких выразить. Hello. Do you have something to eat? Yeah? Давайте присядем. Я вот пока развернулся в ноутбук для того, чтобы вам, ребята, эти видео все загрузить и отправить. Смотрите, пришел, говорит, что ты хочешь попить. Я сказал, что горячего чая, сейчас меня нальют. И тем временем 24 на 7 это работает, заведение, ресторан, представляете? То есть это вот именно то, что там являлось перекусом. Помните то здание, где я был в прошлом отеле? Здесь работает целый ресторан 24 на 7. Помимо того, что есть расписание, по которому тебе, соответственно, выдают обед, ужин и завтрак. А расписание точно такое же. Но давайте посмотрим, что здесь есть. Какая-то печеная картошка есть. Чиз бекон. Пайнапл, чикен салат. Вот это, кстати, я люблю, ребят. Ананасовый салат. Я очень люблю. И ананасовый, и когда в салате есть яблоки. Дальше теряки, чикен. Это тоже должна быть вкусная штука. Начо, это не неинтересно. Хот-дог есть. Ну, то есть, да, такая, типа, перекусывка, да. Thank you. Да, ну, ладно, давайте что-то возьмем, но что-то нормальное. Давайте возьмем вингсы и рибс. Это, наверное, самое более-менее нормальное бекон, пыры, окей, нормально. Ребята, смотрите, как выглядит мое блюдо. Вот тебе, пожалуйста, крылышки в каком-то соусе. Ох ты, здесь даже есть картошка, супер, супер. То есть это совсем не такие, не стартеры, знаете, то есть здесь действительно можно покушать, если ты проголодался. Самое главное, здесь есть официанты, то есть, опять же, уровень, согласен со мной, в сравнении с тем, с прошлым отелем, где я сегодня был, там нет официантов, ты там сам берешь и приносишь. А здесь есть официанты, соответственно, уровень уже выше. Да и так, вы знаете, не говоря уже об инфраструктуре, мы с вами ее сегодня будем исследовать. У нас на это есть очень-очень много дней. Внутри действительно видно, что ремонт намного качественнее сделан, чем там из качественных материалов. Вообще все красиво, достойно выглядит. Даже в туалете сейчас был, и то там. Все новенько, новые краны, ну все новое. С ума сойти, какие здесь порции. Посмотрите, какой огромный кусок мяса. Просто невероятно. Ладно, ладно, ладно, ребят, справедливости ради должен вам показать, что и здесь тоже есть очередь. Смотрите, как и там была. Но здесь и окошко всего два, а их там трудится даже не два, по-моему, четыре. Четыре человека и трудятся. Все долго, конечно, происходит. Не знаю, может, мне меня и без очереди Да нет, хотя. Наверное, сейчас придется ждать, потому что сейчас уже все заселяются. Не-не-не, ребят, смотрите, они четыре. Четыре пчелки трудятся. Один, два, три, четыре. Четвером работают и обслуживают. Торопятся, спешат все нормально, все, их не ругаем тех ругаем, их не ругаем пока не ругаем Пока не ругаем. там посмотрим Это ну что, только зашел в номер какой он просторный, какой он светлый слушайте, это что такое, два туалета, что ли? друг напротив друга, ага, это туалет и это... сейчас раз и опять туалет, это душ, это что за железяк у меня тут лежит, ладно, разберемся а, это вот оттуда слив окей, идем дальше очень светлый, очень просторный Посмотрите, какие шкафы Вот, пожалуйста, имеется два халатика, тапочки Все, что хочешь Здесь просто зеркало Кровать Какой он просторный, ребята Большой люксовый номер. И вот он весь современный, как вы видите. Вы помните прошлый номер, его даже показывать не хотелось. Точнее, там нечего было показано. А здесь все современное. Пожалуйста, вот это кондерчик. Ты берешь, настраиваешь. Это все, соответственно, сенсорное. Вот здесь вот выключатели. Не как там старые какие-то совдеповские внутри. Вот, пожалуйста, американская зарядка. Вот, пожалуйста, тебе USB. Диван. То есть можно гостей приглашать, понимаете? И вид должен быть на пол. О oh, вау, oh, wow, это что за, что за новая система? Пожалуйста, здесь <свёздит> кайфовать можно вот такие перекородочки, чтобы друг друга не надоедать соседами, соседями, видите, ты не надоешь никому таким образом, а это, как я полагаю, сушилка, да, сюда сейчас мы кое-что повесим. Какой же кайф, ребятушки А вон там океан И вот это вся наша, наша, наша территория И вот можно видеть с пятого этажа, самого последнего Как раз посмотреть, понаблюдать, увидеть Из чего вообще состоит весь наш этот билдинг Видите, есть такие гамаки Закрытые домики Там можно поселиться И вот все это вытянуто, вы, вытянуто на протяжении Ну, я не знаю, сколько здесь, 400, наверное, метров, 500 метров, может быть, до океана сказка, ребята, не жизнь, а сказка ребята, посмотрите, все очень современно, стильно, очень красиво, смотрите, тут водичка пожалуйста, вот здесь вот камешки, это вообще какая-то другая часть, и плюс они дали карту и, видимо, на самом деле не зря ее выдают, потому что, ну, прям вот можно заблудиться, точнее, заблудиться вряд ли получится, но просто ты не все уголки исследуешь, не во все заведения сходишь, потому что есть какие-то только для взрослых и, ребят, есть заведения, а есть, например, некоторые Какие-то там итальянские ресторанчики, а есть мексиканские, а есть американские, в общем, все что угодно. Посмотрите, какой здесь кайф. Ребята, вот там вот какой-то English pub, то есть, то есть пивной какой-то бар. Вот это вот э, боулинг. Скромненький, но в принципе, что еще в боулинге должно быть? Дорожки имеются. Вон, там, смотрите, для детей какие-то всякие игровые штуковины. С ума сойти. Причем, причем, ты реально голодный отсюда, либо трезвый, если ты хочешь напиться, отсюда не уйдешь. Потому что некоторые пары работают с 6 вечера до 11, например, другие с 10 до 2 ночи и так далее, и так далее, и так далее. То есть ты в любом случае найдешь себе заведение по вкусу. Куда мы вышли, я не очень понимаю, но вот новогодняя елка. А, аквапарк, окей. Но сейчас он уже, естественно, не работает, уже ночь, темно. Выглядит совсем неплохо, прилично. Вот вам, ребят, для сравнения, теперь я вам покажу буфет в этом отеле. Но это только буфет, то есть это не как конкретная какая-то, какой-то отдельный ресторан, итальянская, французская кухня. Здесь тоже такие есть рестораны. Это просто буфет, здесь все-все-все, все что угодно. Ну вот как наподобие в том отеле, но, конечно, уровень совершенно другой. Совершенно, ребят. А здесь они готовят, прямо, как я понимаю, сразу, да, готовят салаты. Какие-то маленькие бургеры. Coca-Cola Sprite, пожалуйста, берите. Пожалуйста, здесь есть ветчина Сыр, здесь опять Мясо, мясо, мясо, мясо Очень много мяса, шашлыки, все чего угодно Ну и вот, пожалуйста, овощи, наверное Фрукты точнее, наверное, фрукты какие-то Я сейчас и возьму нормально обезвредили меня теперь мне никакая маска вообще не нужна зачем убили всех микробов в общем я встретил здесь своего подписчика представляете еще один подписчик тоже доминикаль находится 3 тоже сегодня приедет в общем я может быть вас с ними познакомлю ребят если они не будут против если они не будут стесняться потому что не все такие открытые не все хотят свое лицо в интернете в последующем видеть а пока мы просто пошли сейчас посидели на океане ага. На океане потом пришли вот под такой вот навесик потому что там начался дождь и вот здесь какие-то выдают это еще, это еще вроде как не обед обед начнется через полчасика но вот перчатки дают можно масочку взять оп, оп, оп. и вроде бы есть не хочется только завтрак недавно был но все так аппетитно выглядит почему бы не съесть каких-нибудь фруктов кстати фрукты ребят Честно вам тоже признаюсь, видимо, у них тут такой, такие они. Ничего не вкусно, кроме иногда бывает ананасы неплохие. В основном все безвкусно или противно. В общем, здесь, смотрите, они прямо, прямо под дождем практически жарят шашлык. Можно сходить, выбрать себе кусок побольше, получше. Давайте пойдем. Ладно, ребят, ради вас, блин, контент надо снимать. Ради вас, иду под дождь. Оп, здесь мяско, свежий шашлычок. И здесь свежий, и здесь свежий. Какой кайф, а. Короче, Ребята, пришли на дискотеку с 11 до 2 в нашем отеле. Отдельное здание такое. Вот здесь сейчас будет дискотека. Время без 5.11. Ну, в общем, сейчас я вам все покажу, кто там будет внутри. Народов собирается потихонечку. И мы тоже собрались. Мы, короче, первые зашли. Просто первые. Никого еще нет. Показывал, что не показывал. но в общем, это очередной тоже буфет. Он открывается в 12, другой открывается в 12.30. Тоже еды много разный, самый вкусный. Вот здесь они готовят стейки свежайшей. Ну, собственно, не наисвежайший приготовить же невозможно, правильно? Представляете, я забыл сумку свою. У меня здесь все документы, ноутбук, но надо было вам видюшечки поскидывать за обедом. И ушел. Ну, не привык сумку с собой таскать. И ушел. Полчаса меня не был, прихожу, назад лежит. Ну, я даже не переживал, потому что знаю, что здесь видеокамеры везде. Все строго. Сюда лишних, здесь лишних нет. Здесь только, только хорошие люди. Вот такая вот, вот такая вот тема. Вот такая вот история, понимаете, да? Как так вообще, как жить, непонятно. Пальма косая, кривая, ну что такое, там кривая. Вода мокрая, блин. Люди голые, ну что такое? Ребята, Ершов хочу. Это, кстати, надо даже ролик, ребята, так назвать. Посвящается всем тем, кто приглашает меня в Россию. Женя, вернусь в Россию, когда ты вернешься? Если мне такой вопрос задают, я сразу думаю, так, так, так, так, так, так, так. Позвонить каким-то ребятам, может быть, у меня, которые есть в Саратове, из института, из моего медицинского. Те, которые работают врачами, может быть, как-то порекомендовать, посоветовать, я не знаю. Немножечко-немножечко пропить какие-то витаминки, что ли, как минимум. Так что, ребят, ну пожалуйста, ну не надо ерундой заниматься. Когда в Саратов спрашивают, ну зачем это нужно? Зачем скажите? Зачем, когда вот пальма кривая, когда люди красивые, когда у инклюзив, когда мир езжу, смотрю. Ну, согласны, нет, что думаете? Или все-таки я шов вернуться? Голосуем в комментариях ребят, пространства на самом деле очень много, и вы знаете, я вот вас уверяю, что если вы специально не договоритесь, то вряд ли вы вообще встретитесь с человеком, который здесь, возможно, проживает, понимаете, вряд ли это случится, вот мне мой подписчик Вадим, он живет прямо подо мной, представляете, как случилось, я вас с ним познакомлю, прямо подо мной, он мне написал, говорит, давай, чувак, встретимся, ого, тут разбил, и мы с ним пошли и встретились, понимаете, только-только благодаря инстаграму, ребят, поэтому инстаграм классная штука, подписываемся, ну а что, ну а что нет-то, ну, майка как у меня, нравится, нет? Погнали на какой этаж. Самый последний, ну лакшери, ребят. Лакшери, Дешевый такого нет. Короче, с Вадимом приехали. Здорово, Приехали мы, знаете, куда? В сувенирный магазин. Сюда трансфер бесплатный, то есть от этого сувенирного магазина. Сейчас мы узнали, насколько здесь дороже стоит, ну, всякие сувениры, там, я не знаю, что, баром, да, берут, ром посмотрим, сколько дороже стоит, да. Вы плюс-минус знаете цены, правильно? Да, поэтому сейчас посмотрим, что тут вообще по ценам. Трансфер бесплатный из отеля, представляете? Класс. В общем, достаточно большой сувенирный магазин. Пока по ценам ничего не можно сказать. Но мне, собственно, ничего и не надо вроде бы. Вам, конечно, моим дорогим, можете что-то приобрести, но я не знаю, что вы предпочитаете. Наверняка есть из вас тот, кто предпочитает сигары. Но если я еще буду здесь, вы можете заказать мне, я вам отправлюсь, и кому-то будет нужно. Окей? Договорились. Вот пуля есть. Пуля. Пушка заряжена. Не стреляет. И всякой-всякой дальше, дальше. разные разные ерунды, много. Цены я не знаю, дорого это дешево какая-то мама Джоанна, 13 баксов. Вот просто стружки надо вам подышать, надо. А, это не стружки. А, да, просто стружки, ребят. Круто, нормально. О, таком большой. Магазин он, короче, большой. Все по-русски говорят. Короче, бомба. Не приценился? Дешевле. Дешевле? Ну, да. дешевле, чем в нашем отеле. Да? Шляпы можно всем вам, подписчикам, моим купить, и вы будете отличаться от остальных. Короче, ребят, тут разных-разных вариантов очень много. Мне, как его зовут? Андрей. Андрей порекомендовал, говорит, вот это вот самое популярное, правильно? И, кстати, не самую дорогую, или самую дорогое. ну давайте найдем. Где дороже? Или у меня самую дорогую? Омпус X. 20 лет Вау, Ничего себе. А вы сами курите, нет? А как правильно говорить, курить сигары, да? Так же? Да. Курить. Я ну, понял. В общем, вот такую вот штуку возьму. Папе в Таиланд. Но я пока еще здесь, вы мне тоже можете написать, может вам что-то отправить. Опять же, не знаю, насколько легко в Россию отправить, но тем не менее. Может, в Таиланд кто-то поедет, и я вам тоже могу купить. Так что в Инстаграм напишите. Кому надо, я забегу, возьму, и увидимся в Таиланде. а вы попробуй даете, да? <сёк> То есть можно попробовать. А бутылочку попробовать можно? <сёк> бутылочку нет. Я... Пробовальщиков много. Заходи, пробуй, ребята, выбирай все, что вам нужно. Кому что нужно, заказывать. А Вадим полетит в Россию и вам передаст. Сейчас нарядим тебя в эту сумку в корму. У тебя два кармана пустых. Нормально. Ребята, всем привет. Все, кто нас знает. Доброго? Мы. Представляете, с Серегой встретили. Мы познакомились в Грузии. что с голосом. Не знаю, что с голосом? Не знаю, знаю. Холодная Да. Гру... Блин, кстати, я все время, когда с кем-то разговариваю, я все время, ну, вот так с смотрю. В плане своего роста. А у тебя сколько у нас? Метр 92. Еще выше. Метр 92. Представляете? Короче, увидели из Доминикане в моем отеле. Серега живет. Кайфуем, гуляем. Ждем вас. Все, вас не хватает. Давайте, давайте, ребята, подтягивайтесь. От Ребята, такая же история, представляете, начинается. No possible, говорит, здесь Uber. Опять no possible. Почему no possible? Мне надо друзей моих отправить. Они с меня, друзья, приехали со своими маленькими детьми. Кого? Я. Yeah. No. I have possible. a baby. I can't walk. No, no possible. Inside. I can talk to your supervisor. Say, uh, where? Can you show me? You. Yeah. Can you show me? No, here. Yeah. Table. Can you show me where is uh, service? Service. Yeah. Oh. yeah. Where? You. Where? Information Блин, ребята, черт возьми, ну как они расстраивают меня, то есть опять же такая же история, сюда можно, а отсюда нельзя, отсюда типа наш бери, черт возьми, я жду Uber, а у ребят, у моих друзей, они приехали в гости, у них маленькая бэйби три месяца и другая бейби спит уже 4 годика, ну то есть нам не вариант идти пешком куда-то, понимаете, вообще бред какой-то, идите к сервис, то есть, они два слова выучили и все, не разговаривают. Черт, как же это, ребят, конечно, портит репутацию, как мне кажется. Может быть, вы со мной не согласны и как-то иначе отнесетесь к этому, но ваше мнение тоже тесно. Голос сорвал, вроде бы не пел, но холодные напитки употреблял, признаюсь. Гвейс-сервис, подождем. Да. У есть У меня есть uber Вы можете звонить к секретарту? До ворфа, до отеля, другие. Окей. У вас азер такси? Такси, yes, but no. But you have so expensive price. Yeah, but it's not allowed to be here. Why? I have a small baby. I need a, I need a call. Yeah, you need I a call cannot. to security. The, the, the can I talk to your boss? I will be recording. Can okay. I talk to your boss? No problem. You no can. problem. Yeah. I have a small children. No problem. You know? Убер не пускают в отель, сэр, у нас есть такси, которые мы можем запросить. я Сэр, yes, чтобы просто записать или сфотографировать, yeah. я могу позвонить в Службу Безопасности. Недоступный ГУТУБЕР здесь. Да мне не надо ваше дорогой такси. У меня есть мой УБЕР за 500 рублей, ребят, вот.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 But doesn't matter for me. You need to call to the security. Okay, Хорошо, тогда вы можете занять место с моего разрешения там, чтобы присутствовать на других клиентах, пожалуйста. I don't understand what you mean. Okay. Слушайте, ну это бред, ребята, бред. Я не хочу с этим соглашаться. Я не хочу с этим соглашаться. Так быть не должно. Почему они меня свой свой security? Только холо-хол. On inside, see you to run. Only ситуату. No, no, no. I am already ordered my uber taxi. Why? I have a small, children. small children. Baby. Small baby. Я не могу. Не Почему? Я хочу поговорить с твоим Окей. Серьезно? Что Ю... пожалуйста. Окей. Окей. Окей. Смотри, что еще руками своим размахивать здесь. А что ты не ударил-то? Что ты меня, не. Да, кстати, я не напугался даже. Мама говорит. Мама, конечно. Маме позвони. <свят> Такой вообще <же> крендель. делает. <свят> <Прикиньте>, да? <свят> <свят> Неравновешный вообще. Maybe you need to call emergency. You are okay? I can call emergency for you, если you want. No, вот это 5 звезд отель, 5 star, 5 star hotel, Lopez-San Group. What is your name? мигвест Robles, right? Сенёры, <laughs> еще мой... еще пытается, блин, я в шоке. Ну да, он говорит, пошла да, да. Он охранник, и все, пошли сюда. Не... Он просто охранник, он никакой не супервайзер. Да, да, да, Это просто security, just security. You are not superviser, you'll just security. Да, да, да, он просто а -а -а. номер комнаты 5177. What are we waiting? Why? You waiting for sir. what? Huh? I don't have to talk with you're you. Talk with the security. Oh, your security crazy, you it's Not crazy. Not crazy? It's not crazy. We are telling that the Uber is not allowed to be here, sir. Why? Here? Why? Up. Can I see your rules? You have the rules? I want see your rules. I don't have to show you, sir. <laughs> Senor, Сэр, правила отеля не позволяют убийц въезжать. Okay, I want to talk to your supervisor. This is not supervisor. Just crazy security, Босс, босс, Boss, boss, you have a boss? А, вот, ребят, смотрите, он пишет. Security says you have to speak to the lobby. You have a golf car? Да, <эффективный> <эффективный> Все, они вообще с нами не разговаривают. Мигвес, гольф гольфкар. Вообще все разбежались, ребят. Что происходит? Сейчас как камера боятся. Вот это. Слушайте, я прямо в шоке. Помните, как я вам этот отель рас, расхваливал? Пока не ругаю, там посмотрим. И я действительно, ну, то есть, как бы, мне действительно здесь все нравится. Вроде бы добродушные люди, порядочные, веселятся. По-английски часто говорят, но, как вы видели, не очень хорошо. Но что происходит, я не понимаю. Почему это происходит, я не знаю. В чем проблема просто, просто взять и ä, пропустить Uber, потому что мы имеем маленьких детей. Так про в в The Uber is not allowed to be here, as I told you before. Uh -huh. You can go outside to get the Uber, but the, the Uber is not. Yeah, no no. a Sí. Yeah. No so. yeah yeah yeah maybe you have a golf car I have a small baby so I can show you eso, eso Why? Why? Why? Why <laughs> why I can record right? it? I like it? doesn't matter for me. You can Wait. go outside. Uh -huh. <laughs> <laughs> you can go outside. Doesn't matter for me. Dominican I'm not Republic. asking for you. Something. I'm, something. I'm not in you serious? The you can call to police if you want. Yeah. <laughs> Что это за ваш имя? Саша. Алекс? Саша? Это провокат. Провокат, Ну, ребят, короче, я так понимаю, что здесь делать реально нечего. Пойдемте аутсайд, и тогда что? Ну, с ребенком пойдемте. Но ну, вам покажем, что у нас действительно ребенок есть, что нам действительно надо уехать. И, наверное, пойдем сейчас пешком. А здесь идти? Здесь 20 минут идти. У них ни гольф-кара, ничего нет. То есть они не могут нас просто взять и доставить. Нет, нет, гольф-кара. В других отелях они на гольф-карах доставляют аутсайд. А здесь они просто хотят заработать. Из-за своей упертости они себя вот таким образом ведут, понимаете? Из-за своей упертости вот этот пузатый пытается что-то там, типа, кулаками махать. Но это же уму непостижимы. но это вообще с ума просто сойти. Это пятизвездочный отель. И он машет своими кулаками. Да? Машешь кулаками. Машешь. Понимаешь, о чем я говорю. Представляете? С ума сойти. Мой А пофигу ему, говорит. Это не важно правильно? Он не понимает, вообще ничего не понимает. Нет, yeah? no. Какой Russia. English, not Russian хочу поговорить с вашим Сэр, я не давал вам разрешения порадовать меня фотоаппаратом. У я вас не есть мое изображение. <звы> Слушай, он по-русски говорит, тогда я тоже буду. Я вас не радую, молодой человек. Я вас не радую. Я не хочу вас порадовать. Ну, да, короче, он говорит, просто не разговаривай с ним, да. <звы> да. <решили> <звы> Мне больше нечем с вами разговаривать. Мне больше нечем с вами разговаривать, окей. Пойдем наружу. Что делать? Я понимаю. Идти очень далеко, там, бля, ехали сколько нормально. Пойдем, спрошу кого-нибудь, может кто-то довезет. Я не знаю. А что делать? Ты, говорит, не можешь здесь записывать. С ума что ли сошли? Я не могу здесь записывать. А чего я не могу записывать, ребят? звездочный отель. Показываю вашу красоту. Слушайте, ну, черт возьми, вряд ли они меня, конечно, понимают. Я убежден, ребята, что мы с вами добьемся того, что руководство узнает об этом беспределе. Ну, вот этим, который, когда он с кулаками машет, узнает об этом руководство. Я гугл-аккаунт здесь оставляю. Давайте еще подумаем, какие еще есть возможные варианты повлиять на них. Они мой номер проверили. Типа, он точно ли здесь живет, знаете? Так.